Что такое война в украине так ведь все очевидно скажет и большинство людей война в украине это смерть убийство кровь грязь безысходность уныние отчаяние и трагедия все перечисленные слова как нельзя наилучше на первый взгляд отображают ту ситуацию которая складывается в украине и, безусловно, со всем этим я даже не собираюсь спорить, потому что это именно так. Но это далеко не все. Член! Фаши... Поймали! Война в Украине ⁇ это лишь верхушка айсберга, основная часть которого скрыта от глаз подавляющего большинства простых смертных. Война в Украине ⁇ это самый настоящий инструмент созданный для порабощения и уничтожения лишнего населения на планете Земля. Как глобалисты извлекают выгоду из военного конфликта? Порядок хаоса? Или как украинский конфликт призван принести пользу глобалистам? Все стороны конфликта присоединились к программе ВЭФ по четвертой промышленной революции. И война в Европе продвигает глобалистическую повестку дня. Война в Украине идет уже больше года. И по истечении этого времени становятся все более и более понятны истинные причины и цели этой войны. И помимо всего перечисленного, одной из главных целей – Данного конфликта является не что иное, как подготовка всего мира к настоящей третьей мировой войне. Сейчас все чаще появляются статьи в западных СМИ, пытающиеся обрисовать сложность отношений между Россией и Украиной с момента распада Советского Союза, игнорируя при этом некоторые неудобные истины. Многие из этих материалов строят повествование, которое затем чрезмерно упрощает ситуацию и изображает Россию чудовищным агрессором, с чем, конечно же, тяжело поспорить. Целью этого является убедить общественность в том, что участие США в Украине является моральной и геополитической необходимостью. Активно предпринимаются попытки завоевать расположение Америки и призыв к американским войскам на местах. Джо Байден в авангарде этих усилий. Поверхностный триггер конфронтации, очевидно, коренится принятом в 2009 году западными державами и украинскими официальными лицами решение рассмотреть вопрос о вступлении страны в НАТО. Большинство действий России в отношении Украины можно объяснить участием НАТО в регионе, включая российское вторжение в Крым в 2014 году. Со стратегической точки зрения это имеет смысл. Представьте себе, если бы Мексика вдруг объявила, что вступает в военный союз с Китаем, и что китайские военные активы будут переброшены к южной границе США. Вероятно, нищим хорошим это бы не закончилось. Россия за этот год показала свою полную военную несостоятельность. За этот год Россия не добилась практически ничего, кроме гибели сотен тысяч своих солдат, кроме уничтожения мирных украинских городов и убийства ни в чем не повинных украинцев сотнями тысяч. По иронии судьбы, Россия с удовольствием поддерживала волнение сепаратистов в Украине, одновременно помогая подавить волнение в Казахстане. Запомните эту закономерность, потому что она поможет понять, как события вокруг России отражают глобальную тенденцию, которая может повлиять на весь мир в будущем. В дипломатической неразберихе между Украиной и Россией могут быть виноваты отчасти обе стороны. И именно в такой исторической двухсмысленности процветают глобалисты. Туман войны помогает скрыть деятельность истеблишмента. Зачастую людям трудно понять, кто действительно извлекает выгоду из хаоса, пока не становится слишком поздно. Я считаю, что проблема Украины, по крайней мере, частично спланирована, и что она является первым домино в цепи запланированных кризисов. Теперь Готовится серьезнейшее контрнаступление Украины, которое, судя по всему, поставит уже все точки над «и» в этой войне. И после разгромного поражения в этом мероприятии Россия станет, по сути, сырьевым придатком Китая. Я не думаю, что в украинском конфликте есть что-то уникальное для глобалистов. Они могли бы с таким же успехом попытаться развязать региональную войну на Тайване, в Северной Корее, Иране и так т.д. Существует множество стран с пороховой бочкой, которые они культивируют уже несколько десятилетий. Мы не должны сосредотачиваться на том, кто виноват. Украина или Россия. Мы должны сосредоточиться на последствиях, которые возникнут в результате любой крупной региональной катастрофы. На том, как глобалисты используют такие катастрофы для продвижения повестки дня тотальной централизации власти. Для чего же Китаю нужна Россия? Нарисовывается вполне логичный вопрос. Для чего же Си Цзиньпин приезжал в Россию недавно? в марте месяца 2023 года и, что самое главное, о чем он договорился с Путиным. Никто об этом практически не говорит, но это есть. Китае вет раскрыл, что было за кадром переговоров Путина и Си Цзиньпина. Разговор председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России длился 4,5 часа и вызвал у политиков ряда стран просто бешеную реакцию, заявил Николай Вавилов. Приезд председателя КНР Си Цзиньпина в Москву – это масштабное событие. Китайский лидер стал первым главой крупной державы, который приехал в Россию, несмотря на давление Запада, шантаж санкциями и истерику Вашингтона, отметил известный китаевец Николай Вавилов. Работавший в течение 10 лет в разных районах Китая, эксперт предположил, что было за кадром длящихся более четырех часов переговоров лидеров двух стран. Это гигантский по времени промежуток. Несмотря на долгий перелет, отметил китаевед и добавил, что это уже сороковая дружеская встреча Си Цзиньпина, уже в восьмой раз он находится в России. Китай Мощная и великая держава, ядерная держава, первая экономика мира, сравнявшаяся с ЕС и США и даже превзошедшая их. И лидер этой страны Си Цзиньпин, первый свой зарубежный визит в 2023 году наносит в Кремль. Значит, статус России для него высок, и это подтверждает визит Сизимпина, несмотря на провокации Запада, которые были приурочены к его визиту, отметил Вавилов в эфире программы «Полный контакт» на радио «Вести FM». Судя по всему, подразумевая под провокациями ордер на арест Владимира Путина, выданный гаагским судом за несколько дней до визита Сиземпина в Москву. Эксперт по Китаю предположил, что главная цель, которую ставил перед собой Си Цзиньпин во время визита, это еще раз зафиксировать позиции надежного северного тыла и заручиться поддержкой России в будущей тайваньской операции. И, друзья, здесь хочу сделать короткую, но крайне важную рекламную паузу и в очередной раз напомнить вам о том, что в наши тяжелые времена, во времена, когда многие люди остались по тем или иным причинам без работы и, как следствие, без средств к существованию, мы можем предоставить вам достойную работу в такой динамично развивающейся европейской стране, как Польша. На данный момент нам требуются как специалисты, так и разнорабочие на различные ведущие предприятия Польши как сварщики, так и слесари, так и рабочие на различных производствах, на производствах, где не требуется от человека какой-либо специальности, зачастую даже знания польского языка, как мужчины, так и женщины. И что особенно хочу отметить, так это то, что сейчас мы набираем в офис рекрутеров, то есть специалистов по поиску персонала на работы в Польше. Мы предлагаем перспективы карьерного роста, конечно же, абсолютно легальное трудоустройство, очень хорошую зарплату с отличными премиями и все что прилагается к тому пакету услуг и договору который вы с нами подпишете, то есть очень очень много бонусов мы предлагаем нашим сотрудникам наш офис находится в польском городе белосток отсюда собственно говоря сейчас вам и вещаю поэтому если у вас есть опыт работы хотя бы год именно в поиске персонала на работы в польше и вы заинтересованы в работе рекрутером в польше то прошу вас обращаться ко мне по моему телефону, он будет как в описании к этому видео, так и в первом закрепленном комментарии, там Viber, WhatsApp. Также обязательно проходите и подписывайтесь на мой информационный телеграм-канал. Ссылка на него будет тоже в первом закрепленном комментарии к этому видео и в описании. Там же вы найдете ссылки и на другие мои крайне важные и полезные интернет-ресурсы. Николай Вавилов не случайно затронул вопрос Тайваня. Эксперт убежден, что лидеры говорили не только об Украине. Поднималась и тема Тайваня. При этом Вавилов подчеркнул, никто об этом практически не говорит, но это есть. Многие не верят в то, что Китай может начать там какую-то операцию. Но я думаю, что США спровоцируют его, а у Китая с севера есть мощный союзник – Россия. И сам он готов, отметил востоковед. Война в Украине запустила необратимые процессы в мире. Эти процессы заключаются в том, что очень многие страны, большинство, пожалуй, развитых стран мира, начали становиться на военные рельсы. То есть переводить свои экономики в режим военного времени и огромное внимание уделять именно производству различных видов вооружений, увеличению своих армий. Здесь я в первую очередь говорю о западных странах, как Европы, так и США, так и, и Канада и так далее и так проще. Эм, то есть без этих подготовительных мероприятий невозможно начать, эффективно начать с максимальными последствиями и с максимальным достижением поставленных целей крупную третью мировую войну. Поэтому им нужно приготовиться раскрутить жирнова этой войны, раскрутить ее маховик на весь мир, что, собственно, уже практически сделано. Пока что мы еще в процессе, но скоро эта подготовка будет окончена. И после того, как она будет окончена, на мой взгляд, начнется конфликт Китая с Тайванем, который автоматически перерастет в конфликт Китая с Соединенными Штатами Америки. Потому что Соединенные Штаты, в свою очередь, дали... Недвухсмысленно двухсмысленно понять всем, что в случае нападения Китая на Тайвань, они военным путем вмешаются в этот конфликт на стороне Тайваня. И здесь создается логичный вопрос, а почему же США не вмешались военным путем в конфликт в Украине, на стороне Украины, естественно. Но при этом они заявляют, что за Тайвань они вмешаются. И уже на пресс-конференции с японским премьер-министром Фумио Кисида Байден заявил, что Пекин играет с огнем, угрожая Тайваню. И если остров подвергнется нападению, вооруженные силы США обязательно вмешаются. Мы поддерживаем политику единого Китая. Мы поддерживаем все, что мы делали в прошлом, но это не означает, что у Китая есть юрисдикция для вторжения и захвата Тайваня. То есть логично можно сделать вывод, что Тайвань для них является гораздо более ценным куском, нежели Украина. По каким причинам? Они так дорожат Тайванем и почему Тайвань настолько важен как для США, так и для Китая. Вы поймете, ознакомившись с этой короткой видеовставкой. Внимание на экраны полупроводниковая отрасль Тайваня, мировой лидер. Действующие на Тайване компании UMC и TCMC производят более половины всех полупроводников в мире. Платы, процессоры, электронные компоненты и микросхемы. В 2020 году более 60% выручки от всего мирового производства полупроводников приходилось на тайванские компании. При этом одна TCMC получила 54% от всей мировой выручки. Председатель TCMC Марк Лю заявил в связи с визитом Нэнси Пелоси на Тайвань, что экономика по обе стороны Тайваньского пролива погрузится в хаос, если Китай вторгнется в Тайвань. По его мнению, заводы TCMC будут выведены из строя в случае атаки Китая. Поскольку сложные производственные мощности зависят от связи в режиме реального времени с внешним миром, с Европой, США и Японией. К тому же на долю Китая приходится 10% бизнеса CCMC, через тайваньский пролив проходят 80% мировой торговли. Даже незначительная эскалация конфликта США и Китая из-за Тайваня может угрожать глобальным цепочкам поставок, предупреждает Bloomberg. Агентство называет любые действия применительно к острову ударом по мировому судоходству. Тайваньский пролив является основным маршрутом судов, идущих из Китая, Японии, Южной Кореи и Тайваня на запад. Через него на рынке Европы, США и других стран поставляются товары, произведенные на азиатских фабриках. Согласно данным агентства, в 2020 году по проливу прошло 88% крупнейших в мире торговых судов и 48% из 5,4 тысяч контейнеровозов. Китайские стратегии сконцентрированы на следующем потенциальном сценарии кризиса.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 Моря. То есть если Китай возьмет контроль над Тайванем, то он автоматически возьмет контроль над большей частью мира. Без преувеличения. Потому что мы живем в мире высоких технологий, которые не будут работать без всех микрочипов и полупроводников, которые в большинстве своем производятся именно в Тайване. На тему возможного конфликта США и КНР из-за Тайваня высказались и зарубежные СМИ. В частности, авторитетная японская газета Nikkei, специализирующаяся на финансах, деловых и промышленных новостях, сообщила. Растущая напряженность в отношениях между КНР и США из-за ситуации вокруг Тайваня стала одним из факторов, который сблизил Россию и Китай. И во время своей поездки к Путину Си Цзиньпин намерен заручиться еще большей поддержкой Москвы в данном вопросе, чтобы противостоять давлению со стороны Вашингтона, пишет издание. Китайские власти давно просчитали действия США, убежден востоковед. Еще отмечено, что для противостояния США Китаю нужна мощная армия. А позволят ли Штаты существовать такому государству, которое будет равно по экономической мощи США? И ответ был дан однозначный. Не позволят поясняет Николай Вавилов. Итак, что тем самым глобалистическим структурам, которые это все засеяли, помимо очевидных вещей, таких как сокращение населения, ослабление и, по сути, уничтожение России, э, взятие под контроль Украины, полный контроль абсолютный и поглощение ее, что им еще, э, помимо этого всего, дает, собственно, сама война в Украине? А сама война в Украине является ничем иным, как э, финальной тренировкой, перед настоящей Третьей мировой войной. По моему мнению, во всяком случае, э, очень много факторов на это указывает. Ведь невозможно найти более лучшего полигона тренировочного, чем реальный театр настоящих боевых действий. Причем этот театр является крупнейшим со времен Второй мировой войны на территории Европы. Этим же объясняется и то, почему некоторые виды вооружений, поставляемые в Украину, еще не используются даже теми странами, которые их поставляют. Например, э, зенитно-ракетная установка «Айрис-Ти» производства Германии, это только один из примеров, которая поставлялась и поставляется в Украину, э, она не стоит еще на вооружении в самой Германии. И таких примеров достаточно много. Сценарий с Украиной можно было бы легко разрядить, если бы обе стороны приняли некоторые элементарные дипломатические меры. Но этого не произошло. Чиновники НАТО могли бы сделать шаг назад от своего стремления включить Украину в свои ряды. США могли бы прекратить вливать в Украину деньги и оружие на сумму 5,4 миллиарда долларов с 2014 года. Только в 2022 году в страну было отправлено более 90 тонн военной техники. Россия, в свою очередь, могла бы прекратить отправку секретных подразделений специального назначения на Донбасс и с большей готовностью сесть за стол переговоров для обсуждения дипломатических решений. Причина, по которой эти вещи не происходят – заключается в том, что им не позволяют произойти силовые структуры за занавесом. Мы все знаем о глобалистском влиянии, стоящем за лидерами США и НАТО, и мы регулярно предоставляем неоспоримые доказательства этого. Склонность Байдена к глобалистским институтам хорошо известна. Но что насчет России? Некоторые альтернативные СМИ и движения за свободу ошибочно полагают, что Россия настроена антиглобалистски. Ничто не может быть дальше от истины. Как и многие другие политические лидеры, Путин иногда использует антиглобалистскую риторику, но его отношения говорят об обратном. В первой автобиографии Путина, озаглавленной от первого лица, он с любовью рассказывает о своей первой встрече с глобалистом Нового мирового порядка Генри Киссинджером, когда он был сотрудником ФСБ, ранее КГБ. По мере продвижения по политической лестнице Путин поддерживал с Киссинджером крепкую дружбу. И по сей день они регулярно обедают. А Киссинджер является советником многих ветвей власти в Кремле. Однако на этом дружба не заканчивается. Путин и Кремль также поддерживают постоянный диалог со Всемирным экономическим форумом, проектом теперь уже печально известного глобалиста Клауса Шваба. Повторяю, российское правительство не является антиглобалистом. Это утверждение нонсенс. И всегда им было. Я бы приписал фантазии о российской оппозиции глобалистам постоянному потоку пропаганды и тому, что я называю ложной парадигмой «Восток-Запад». Мошенническому представлению о том, что глобалистская повестка дня – это чисто западная или американская повестка дня, или что такие страны, как Китай и Россия, выступают против нее. Если вы посмотрите на тесное взаимодействие между Востоком и глобалистами, эта идея полностью рассыпется. Важно понять, что большинство конфликтов между Востоком и Западом – это спровоцированные конфликты, и лидеры обеих сторон на самом деле не враждуют друг с другом. Скорее, эти войны – это войны по расчету для достижения тайных целей. Завораживающие массы моментами ужаса и бедствий. Сидзимпин на встрече с Путиным говорил не только об Украине, а еще и о Тайване и о грядущей войне с Тайванем и США. Об этом говорят не только российские эксперты, но и э, зарубежные, как и отмечалось. И я тоже придерживаюсь этого мнения по той простой причине, что иначе никак не объяснить визит. Синзимпина в Россию, иначе никак не объяснить, для чего Путин и Россия вообще нужна Китаю, да? Ведь э, российская армия практически разгромлена в Украине, э, там что-то около 170 тысяч человек э, убитыми и ранеными числится в российской армии за год этой войны. Э, российское оружие. В большинстве своем утилизировано в Украине уже танки Т-34 хотят снимать с постаментов в России и вести на войну в Украину. Потому что просто нету э, возможности производить нужное количество танков для этой войны. Тут стали говорить про танки Т-54. Да, Кстати, вот ролик появился в интернете покажем, о том, что эшелон танков Т-54, Т-55 движется в каком-то направлении. И, значит, очень неуместные шутки, что будем скоро 34-ки снимать с постаментов. Понадобиться будем, мы танками на постаментах бронетанковую дивизию сможем укомплектовать. Когда у всех уже все закончится, а у нас еще этот задел, точно такой же задел Советского Союза наших отцов, Едет сейчас. И он прикалываться над этим нет смысла. Экономика на грани коллапса из-за тех дарконовских санкций, которые были введены против России всем миром после начала этой войны. Ну и всем, всем абсолютно, даже, наверное, уже самому последнему идиоту стало понятно, что Россия проиграла. Россия проиграла войну в Украине. Для чего? Создается вопрос, для чего китайскому лидеру ехать к лузеру? Ехать в страну, которая уже практически потерпела поражение. Это поражение осталось только зафиксировать украинской армии, что она в скором времени и сделает после своего контрнаступления, которое уже давно анонсировано и вот-вот начнется. И ответ на вопрос, для чего Сидзимпину нужна Россия, у меня только один. Этот ответ заключается в том, что Россия сильна по-прежнему только наличием в ее недрах огромнейшего количества различных ресурсов, как сырья для производства вооружений, так и энергетических ресурсов. Таким образом, если учесть, что... Готовится Третья мировая война, а ну, по-другому просто-напросто не объяснить все, что происходит. Я здесь говорю и о размещении ядерного оружия Путиным в Беларуси, которое уже анонсировано на июль этого года, и о том, что Си Цзиньпин впервые в истории заявил о том, что мы готовимся к войне, реально к большой войне, и призвал своих генералов быть смелее и не бояться сражений. То, что сказал Си Цзиньпин Путину, после уже их встречи в Кремле а сказал он уже когда они вышли на улицу и он сказал, что сейчас наступают времена и события исторические, которые происходят максимум раз в сто лет. которые не было в течение ста лет. Двигаем эти ну, исходя из всего этого, я могу сделать вывод, что, конечно, Китай реально готовится к войне. Китай понимает, что если он вторгнется в Тайвань, то США также присоединятся к этой войне на стороне Тайваня. И Китай прекрасно понимает, что в этом случае, в случае войны против США, а если против США, значит и всего блока НАТО, Китаю нужно будет очень много энергетических ресурсов. Потому что человеческие ресурсы у него есть в огромных количествах. Возможности по производству тех или иных видов вооружений тоже есть в огромных количествах. Благодаря наличию на территории Китая множества заводов и тех же, опять же, человеческих ресурсов, которые умеют это делать. Свои энергетические ресурсы и сырье у Китая тоже есть, но но далеко не в таких количествах, как у России. И Россия, судя по всему, готовится к участию в этой в третьей мировой войне, как такая вспомогательная территория и сырьевой предаток Китая, потому что ни людей для войны, ни оружия Россия Китаю уже дать не сможет, потому что война в Украине Россию опустошила в этом плане. Но ресурсов еще очень много. И вот именно для этого, на мой взгляд, Китаю нужна Россия. В битве за Тайвань важнейшей битве для Китая и для всего мира, потому что если Китай берет, как я уже и говорил, верх над Тайванем и берет его под свой контроль, то он таким образом берет под контроль, по сути, большую часть человеческой цивилизации, потому что мы живем в мире цифровом, и все эти микрочипы и полупроводники, производящиеся в Тайване, они имеют ключевое значение для производства смартфонов, ноутбуков, телевизоров и всей остальной электроники. У меня есть сведения, связанные с глобалистским заговором, разоблачающие их привычку играть на обеих сторонах почти в каждой войне за последнее столетие. От большевистской революции до Второй мировой войны и далее – Стратегия наведения порядка из хаоса не является чем-то новым. Это то, чем глобалисты занимаются уже очень давно. Количество открытых откровений после 2020 года о великой перезагрузке, в которых глобалисты публично признались, настолько ошеломляет, что их планы уже невозможно отрицать. Любой скептик на этом этапе должен быть заподозрен в том, что у него либо неоднозначный IQ, либо в том, что он сознательно вводит людей в заблуждение и пляшет под дудку этих самых глобалистов. Итак, теперь, когда мы уже убедились в реальности участия глобалистов как на Западе, так и в России, мы должны спросить себя – почему им выгодно инициировать кризис между США и Россией из-за Украины. Что они получают от этого? Мне кажется, что Украина – это план «Б». Попытка создать больше дыма из зеркал там, где проблема 2020 года не смогла удовлетворить план Великой Перезагрузки. Как постоянно утверждали Клаус Шваб и ВЭФ. Они рассматривали проблему 2020 года как идеальную возможность навязать миру четвертую промышленную революцию. Как однажды высказался глобалист Рам Эммануэль после экономического краха 2008 года. Вы никогда не хотите, чтобы серьезный кризис прошел впустую. И я имею в виду, что это возможность сделать то, что, как вы думаете, вы не могли сделать раньше. ВЭФ – старая рука в этой тактике, Клаус Шваб также использовал этот же самый язык сразу после кредитного краха 2008 года, который он использовал после распространения того сами знаете чего, всегда пытаясь продать глобальное управление как решение любой катастрофы. То, что мы переживаем. Это рождение новой эры, призвав к перестройке наших институтов, наших систем и прежде всего нашего мышления, а также к приведению наших взглядов и ценностей в соответствие с потребностями мира, который по праву ожидает гораздо более высокой степени ответственности и подчиненности, пояснил он. Если мы признаем этот кризис действительно трансформационным, мы сможем заложить основы для более стабильного, более устойчивого и даже более процветающего мира, заявил Клаус Шваб об инициативе глобального перепроектирования. В 2009 году Клаус Шваб поспешил с выводами так же, как и в 2020 году, когда он заявил о неизбежности великой перезагрузки перед лицом ковидлы. Глобалисты, должно быть, ожидали гораздо более высокого уровня смертности от этой проблемы, потому что они практически танцевали на улицах, радуясь тому, сколько власти они смогут украсть во имя защиты общества от глобальной угрозы. Если вы посмотрите на моделирование проблемы 2020, проведенное ВЭФ и фондом Гейтса Событие 201, которое состоялось всего за два месяца до того, как произошло настоящее событие, то вы поймете, что они явно ожидали, что эта проблема нанесет гораздо больший ущерб, предсказывая первоначальную смертность в 65 миллионов человек. Но этого не произошло. Даже близко не было. Трудно сказать, почему так получилось. В природе подобные проблемы быстро мутируют и ведут себя иначе, чем в лабораторных условиях. Я бы даже рассмотрел возможность божественного вмешательства. Какова бы ни была причина, глобалисты не получили того, чего хотели. И теперь им нужен еще один кризис, чтобы смазать шестеренки машины перезагрузки. Учитывая, что и без того ничтожный уровень смертности от того «сами знаете чего» теперь еще больше снижается из-за применения другого варианта, а половина США полностью игнорирует все мандаты укализации, это лишь вопрос времени, когда остальной мир спросит, почему они все еще находятся под медицинским авторитаризмом. Война в Украине и сама угроза распространения этой войны за пределы региона может сделать ряд вещей, которых не сделала проблема 2020 года. Она обеспечивает постоянное прикрытие стагфляционного коллапса, который сейчас в полном разгаре в США, проблем с цепочками поставок, которые продолжаются во всем мире, а также дестабилизации европейской экономики. Именно поэтому Тайвань настолько важен и Китаю, и США, и именно потому, что, на мой взгляд, ведется подготовка к Третьей мировой войне, Китай с Путиным, ну, вообще Си Цзиньпин с Путиным придумали такой маневр, как то, что они подпишут там некие документы, э которые будут обязывать как Китай, так и Россию, то есть в двухстороннем порядке не распространять третьим странам, не передавать третьим странам, будет правильнее сказать, ядерное оружие. Они это подписали и уже через неделю после этого подписания Путин анонсирует передачу Беларуси э, тактического ядерного оружия. Вернее заявлялось это так, что они не передают непосредственно белорусскому правительству это оружие, а просто разместят его на белорусской территории и сами будут как бы им управлять. Но это все разговоры для бедных, то есть все понимают в чем суть. И это событие подтолкнуло множество экспертов к мысли о том, что э, Путин не договорился с Земпином что Путин таким решением по сути воткнул Ссидимпину нож в спину и они стали чуть ли не кровными врагами. А Ссидзимпин еще раз напомню, после этого уже заявляет о том, что Китай готовится к большой войне. На мой взгляд, то, что они не договорились это полный бред по той простой причине, что у Путина не осталось другого пространства для маневра. У Путина нету ни одного. Союзника серьезного, больше нету ни одного серьезного союзника, кроме Китая. И поэтому Путин, конечно же, сделает все, что ему скажет Сизиньпин, чтобы остаться у власти. А план, на мой взгляд, у Путина примерно такой: то есть после того как поражение России в Украине будет зафиксировано возвращением Крыма и Донбасса в состав Украины, Путин скажет обществу: что послушайте, мы проиграли битву за Украину, но мы не проиграли войну. И вот сейчас-то мы начнем, сейчас-то мы начнем воевать по-серьезному. Мы создадим коалицию с Китаем и вместе с Китаем уже продолжим воевать против всего Запада за остров Тайвань. И когда мы закончим тайваньскую операцию, мы возьмем реванш на Украине. На мой взгляд, только такое заявление позволит Путину еще на некоторое время остаться у власти после поражения в Украине. Конечно, не факт, что у него получится даже при таком заявлении остаться у этой власти. Но шансы есть, и они неплохие, особенно если учесть то, что Китай реально заинтересован в том, чтобы у власти остался Путин, потому что если... Правление Путина падет, в России может начаться смута, непонятно кто придет к этой власти, получится ли с этим человеком договориться так же, как договорились с Путиным, получится ли тогда сделать Россию своим сырьевым придатком, что является ключевым фактором для затяжной войны Западом, для Китая ключевым фактором, тогда все это окажется под большим вопросом. Война США с Россией и Китаем. Пять фактов, от которых невозможно отмахнуться. Масштабная война США против России и Китая становится все более осязаемой. С одной стороны, Вашингтон готовится увеличить военный бюджет на противостояние с Пекином. С другой, Си Цзиньпин призывает своих генералов быть смелее. Я собрал пять фактов о противостоянии, от которых не получится отмахнуться. Факт первый. Первыми в подготовке к войне заявили представители США. Пентагон увеличил расходы на отражение угрозы из Китая на 40% в 2024 году. Этот шаг мгновенно считали журналисты Fox News. Ведущий программы Redacted News... Клейтон Моррис отметил, что в Вашингтоне не бывает одного без другого. Потому по факту США начали готовиться к крупномасштабной войне. Факт второй. Главную проблему будущей битвы США с Китаем и Россией ведущий Fox News видит в том, что Вашингтон стремительно теряет власть над миром. Самую очевидную угрозу в Пентагоне видят именно со стороны Китая, который стремительно превращается из развивающейся страны в настоящую экономическую сверхдержаву. Сотрудничество с Россией открывает Пекину еще большие перспективы. Факт 3. На решение Вашингтона отреагировал и обозреватель American Conservative Тед Снайдер. По его словам, США своими санкциями сами подтолкнули Россию к союзу с Китаем. Ограничения лишь приблизили мир к многополярной модели, и теперь Вашингтону ничего не остается, кроме того, как готовиться к крупномасштабной войне. С Россией сейчас, с Китаем в будущей перспективе. Факт четвертый. Свою подготовку к войне ведут и в Китае. В частности, издание Forgain Affairs отмечает слова Си Цзиньпина, сделавшего несколько заявлений на внутренней политической арене. Он затронул тему готовности к войне во время ежегодного послания парламенту и высшему консультативному совету. При этом, подчеркивает издание, в одном из заявлений Си Цзиньпин посоветовал своим генералам осмелиться сражаться. Также иностранное издание усмотрело подтверждение своих выводов в том, что КНР увеличила оборонный бюджет на 7,2%. А в последние месяцы Пекин обнародовал новые законы о военной готовности. Факт пятый. О подготовке США к войне с Россией и Китаем в интервью одному из российских изданий высказался и президент ОНО, Центр исследований АТР, заместитель руководителя Общества Российско-Китайской Дружбы Сергей Санакоев. По его словам, Вашингтон откровенно опоздал со своими действиями. Россия и Китай обладают огромным ресурсом, который позволит этим странам противостоять всему блоку НАТО, заявил Санакоев. Поэтому Китай уже сделает и, на мой взгляд, дальше будет делать все, чтобы именно Путин пока что оставался у власти. Ну, На данный момент все это вырисовывается так. То, что кончится это все в любом случае падением Путина и развалом России и поражением Китая, у меня лично это не вызывает никаких сомнений. Но опять же, если Россия станет для Китая сырьевым придатком в грядущей войне то эта война может оказаться супер кровопролитной, очень затяжной, конечно же, скорее всего, с применением тактического ядерного оружия. Не думаю, что весь мир будет стерт в труху, как любят думать эм, люди, когда речь идет о Третьей мировой ядерной войне. Нет, все-таки цели и задачи, конечно, совсем другие. Планету никто уничтожать не будет. А вот то, что сократят население в итоге на планете на миллиарды человек, и миллиарды человек погибнут э, отчасти в боевых действиях, и отчасти уже от того небывалого экономического кризиса, и как следствие небывалого голода во всем мире, то это, на мой взгляд, факт, и к этому пока что все идет. А реализуется ли это на самом деле, покажет только время. Но сейчас... Хочу еще сказать пару слов о войне в Украине. Внимание на экраны. Война всегда отвлекает от экономического саботажа, даже несмотря на то, что семена финансовых крахов часто заблаговременно сеются и поливаются центральными банками. Банки никогда не получают порицания, потому что международные конфликты удобно занимают центральное место в новостной повестке. Экономический кризис вызывает массовую бедность, массовое отчаяние и массовую серию. а глобалисты говорят, что эти опасности требуют международного решения, которое они с радостью предоставляют в виде централизации. В США и во многих других западных странах, где большое количество людей все еще защищают индивидуальную свободу, глобалисты явно хотят использовать напряженность в отношениях с Россией как средство подавления общественного несогласия с авторитарной политикой. Уже сейчас я наблюдаю многочисленные случаи, когда представители истеблишмента и левые в социальных сетях говорят о том, что активисты движения за свободу являются пешками русских и что нас используют для того, чтобы разделять и властвовать. Это чушь, ничем не подкрепленная. Но они все равно пробуют этот нарратив, чтобы посмотреть, прилипнет ли он. Я не сомневаюсь что любое восстание в США против глобалистов будет обвиняться в иностранном вмешательстве. Как уже говорилось ранее, последнее, чего хотят элиты, это движение свободных людей, препятствующих перезагрузке во имя свободы. Мы стали свидетелями этого в Канаде, где Трюдо объявил одностороннее чрезвычайное полномочия против протестов дальнобойщиков, предоставив себе тоталитарный уровень контроля. Байден пытается сделать то же самое, а война, даже небольшая региональная война, даст ему основания подавлять инакомыслие во имя всеобщей безопасности. Интересно, что военное положение в США также гораздо легче юридически и исторически оправдать для правительства, если это делается в ответ на вторжение иностранного врага. Нарратив. О российском влиянии вполне может быть подготовкой к военному положению в Америке. Удастся ли это на самом деле? Другой вопрос. Война в Украине будет иметь далеко идущие последствия, выходящие далеко за рамки отвлечения американской общественности от других проблем. Я не хочу сказать, что пострадают только американцы. Я хочу сказать, что в мире есть определенные места, которые соответственным образом сопротивляются глобалистской схеме. И свободомыслящие американцы являются главным препятствием для глобалистов. Если произойдет крупномасштабное восстание против великой перезагрузки, то оно начнется именно в США. Глобалистам это тоже известно, поэтому США, несомненно, будут централизовано вовлечены в украинскую трясину. Хотя это событие будет катастрофическим для украинцев и, вероятно, многих россиян, существуют более существенные и опасные глубинные угрозы, предназначенные для США. И война в Украине выступает в качестве эффективного козла отпущения для многих из них. Что ж, друзья, пишите свои мнения по тому поводу, к чему, по-вашему, все идет. Действительно ли Си Цзиньпин, э, заключает союз с Путиным, потому что он готовится к большой третьей мировой войне э, США и НАТО, и ему нужны в этой войне ресурсы России. Или же это нечто другое. Если, по вашему, это нечто другое, пишите также свои мнения в комментариях. Будет интересно почитать. Пишите свое мнение как о войне в Украине, так и о войне возможной войне Китая США. Единственное, что от себя еще хочу добавить, так это то, что по моим прикидкам, и судя по всему, что и, судя по всему, что происходит на данный момент в мире, я могу сделать вывод: такой, что. Скорее всего, тайваньская операция, которая, опять же, скорее всего, простите за тавтологию, перерастет в итоге в Третью мировую войну, начнется после окончания украинской кампании и после окончательного поражения России в Украине. И произойдет это, скорее всего, минимум в этом году, то есть в 2023, а максимум в 2025. То есть окончание войны в Украине полное и начало Войны на Тайване с перерастанием в Третью Мировую. Будет ли это так на самом деле? Еще раз повторюсь: поживем и увидим. Я, как и любой живой человек, тоже могу ошибаться. Более того, я молюсь о том, чтобы я ошибался реально. Я буду безразмерно рад, если я ошибусь вот в этих своих мрачных прогнозах. Всем спасибо за внимание, друзья! Подписывайтесь на этот канал, делитесь ссылками на это видео с друзьями, берегите себя и надеюсь до скорых встреч на этом канале. Пока!